Алтарь и да. вот вопрос. Алтарь, да. Значит, смотрите, алтарь это усилитель, это усилитель резонанса определенной, определенной силы. Если это алтарь традиционный, знаете, наверное, не совсем корректная.. Неинтеллигентное сравнение, но я попробую все-таки вам дать именно в таком виде. Место соединения алтаря, место соединения алтаря, который стоит на земле, с космической силой, которая в этот алтарь входит, это как влагалище женщины, куда входит сила мужчины. Земля, как женщина, как принимающая сила, должна иметь такое место куда в нее войдет сила мужская, сила космическая. Вот алтари всегда устанавливались как раз именно на том месте, где был открыт земной портал, где она в большей степени могла воспринять силы космические. На этом месте происходит творение, то есть оплодотворение. На этом месте могло появиться что-то иное. Эти места выполняли разные функции. Они выступали в качестве прообраза места моления. В Греции, например, на таких местах устанавливали оракулы, места, где происходила трансляция энергии и информации от божества к человеку и от человека к божеству. То есть это такое специальное место, в котором Земля открывается для космической силы, и установка чего-либо на этом месте приобретает значение священного, то есть она приобретает некие феноменальные функции, которые способны для людей перераспределять эту энергию уже в горизонтали. Вот изначальное значение алтарей, когда они традиционные. Сейчас мы, к сожалению, таких алтарей завести не можем, потому что на тех, которые были, давно уже стоят точки с куполами и с крестами, а те, которые, на которых не стоят, они, к сожалению, с землей уже закрыты. Мы создаем прообразы алтарей, то есть наносим туда всю символику, связанную с матерью, с женской, с женской силой, и символику, связанную с силой того или иного бога, того или иного пантеона. И таким образом делаем виртуальное соитие, виртуальное их соединение через принцип подобия, через принцип аналогии. И оно работает в тот момент, когда мы делаем ритуал, мы включаем именно этот принцип, и он работает. Другое дело, что стационарные алтари работают постоянно и трансформируют территорию вокруг себя. А алтари переносные, которыми пользуемся мы в частности, да, они трансформируют... Территорию вокруг себя только в момент их включения, то есть в момент произнесения заклинания, освещения стихиями, там, зажигания свечи, зажигания огня и так далее. Во все остальное время он считается выключенным, то есть неработающим. Вот смысл, изначальный смысл алтарей это создать некое пространство для нового творения, творение, в котором демиургом будет выступать непосредственно человек, то есть жрец в данном случае. Вот. Ну И сейчас по сути ничего не изменилось, изменилась только форма.